Да, классные ощущения, когда вращаешься, как будто под водой крутишься, очень легко и плавно получается. А вот как раз вот сейчас у нас демонстрирует это упражнение, Что ребята, там как, как э, под водой, да, говоришь? Да, как будто в воде кувыркаешься, так вокруг себя вращаешься. А как ощущение от шапки глисона? Тоже приятное, очень необычно, когда зубы так резко прижались, не пошевелиться, но приятно вытягивает шею и очень прям бодрит. Все, Хорошо, благодарю выдержит. за отзыв. Вот так, друзья, наши шапки глиссона работают. Видите, даже в такой суете, в таком вот формате фестиваля, когда куча людей что-то ищет для себя, для здоровья. И вот здесь же мы представлены нашим пренажером правилой. Приобретайте наше оборудование и будьте всегда здоровы!